Приветствую, искатели! С вами на связи Сергей Трошин. Сегодня продолжаем тему манипулирования сознанием населения. Все помнят знаменитую фразу, которую говорили в Советском Союзе. «Рабы не мы...» А, нет. «Мы не рабы, рабы не мы». Но, знаете, вот именно проговаривание такой фразы как раз говорит о том, что рабов пытались убедить в том, что они не рабы. Мне это напоминает анекдот про советское время, где учительница объясняет на уроке ученикам, что бога нет. Дети хором повторяют, да, бога нет. А теперь дружно показали небу Ну вы понимаете, да, насколько это глупо? Ну вот и в данном случае то же самое, мне кажется. Хорошо, давайте вот почитаем немножко эту статью, я думаю, будет даже еще несколько других кастов или видео. По этому вопросу, потому что, к сожалению, что сейчас мы были рабами, что в СССР, что, возможно, в Российской империи. Но по поводу Российской империи это вообще спорный вопрос, что там было в мире 100 лет назад. Скорее всего, все было не совсем так, и точнее, кардинально не так, как мы привыкли с вами думать. Что ж, давайте немножко почитаем несколько принципов современного рабства, средства контроля.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 Современный раб вынужден работать всю жизнь до смерти. Пенсия также является большой фикцией, так как раб пенсионера дает всю пенсию за жилье и еду, и у раба-пенсионера не остается свободных денег. Есть, конечно, пенсионеры, которые получают пенсию больше, чем другие, например, за выслугу лет, какие-то ветераны труда, плюс еще, либо сами ветераны какой-нибудь Второй мировой, таких крайне мало либо вдова ветераны и так далее. Таким, конечно, пенсионерам платят пенсию значительно больше, еще с каждым годом переиндексации, там, и даже в регионах, в деревнях может достигать 20 и более тысяч. А знаете, в регионах по современным меркам даже зарплата 20 тысяч во многих местах неплохо. Вот, например, как выглядит схема современного Раба в жизни по шаблону государства, то как раз чему у нас учили родители, выросшие на вот этой пропаганде Советского Союза. Не будем сейчас оценивать Советский Союз хорошо или плохо, просто вот пропаганда была именно рабочего человека, и государство как некого общего родителя, так скажем, воспитанием должны заниматься школа э, и государство в целом. Хотя это маразм, если разобраться. Ну вот, как выглядит эта схема сад, денег нет, вообще не зарабатываешь. Школа, опять денег нет, не зарабатываешь. Институт, денег нет, зарабатываешь. Какие-то халтурки, шабашки, ну, опять денег мало. Это как анекдот. Студент идет такой по улице, пинает булочку. Бомж такой подходит, служб братан, ну не пинай, да я лучше съем. Погоди, сейчас до угла допинаем, вместе съедим. Вот такая она жизнь бедных студентов. Потом работа, ну, думаешь, когда ты студент, да, вспомните все свои студенческие годы думаешь, ну сейчас я вот там устроюсь на работу, и, как правило, ты еще молодой, энергичный, тебе кажется, вот на плохую-то работу я не устроюсь, это вот дураки не могут устроиться, а я устроюсь, я там пробивной, да? Но в итоге даже на какую бы работу ты не устроился, что получается? Денег нет, потому что ты зарабатываешь, ну у тебя есть ипотека, машина, коммунальные, потери здоровья и так далее. А плюс в современном матриархальном обществе еще, если ты по дурости залетел в ЗАГС, то у тебя еще в 90% случаях, а алименты, если квартиру получил, то еще половину отнимут, чемоданчики на улицу. Вот так вот мир устроен современный. Поэтому надо немножко голову включать. А пенсии че? Опять денег нет. Как живут пенсионеры, вы и так знаете. Вторым механизмом скрытого принуждения рабов к работе является создание искусственного спроса на псевдонужные товары, которые навязывают рабу с помощью ТВ-рекламы, пиара, расположения товаров на определенных местах. На полках магазина современный раб вовлечен в бесконечную гонку за новинками, а для этого вынужден постоянно работать. Вспомните, как линейка айфонов обновляется каждый год. Ты купил достаточно дорогой себе телефон, и уже спустя год ты как лох ходишь с устаревшим телефоном. Именно такую модель нам внедряют в голову, что ты вроде бы год назад это было круто, а сейчас ты лох, потому что у тебя старый iPhone. Примеры с айфонами просто наиболее привычные и понятные людям, много таких. ССР жилье бесплатно. РФ ипотека на 30 лет, работай как раб за место, где ты ночуешь. Ну, понятное дело, потому что мы не живем в домах. Третьим скрытым механизмом экономического принуждения современных рабов является кредитная система, с помощью которой современные рабы все больше и больше втягиваются в кредитную кабалу через механизм судного процента. Про это очень много роликов, я думаю, найдете. Даже мультики целые снимают на ютюбе. К слову, хочу сказать, если среди зрителей есть люди, у которых есть сейчас кредит, фух, можете выдохнуть, потому что по законам, например, Российской Федерации, да и по многим другим, государством, вы не обязаны никому ничего платить в виде кредита. Вы, точнее, выплачиваете свой кредит, потому что кредита на вас никогда и не было. Разберитесь с этим вопросом, достаточно много информации на том же Ютубе. Даже сайт был такой, назывался, по-моему, «Антикабала РФ», если я правильно помню, «Профсоюз», «Союз». Вот они вроде занимаются раскредитацией, можете поискать. Четвертый механизм.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 Давайте посмотрим средние цены на пшеницу и хлеб за последние 10 лет. Верхний график цены на печеный хлеб, а нижний график цены на пшеницу. Согласитесь, цены на пшеницу, конечно, выросли, даже немножко спадают, но в целом практически на одном уровне, там плюс-минус, да? А посмотрите, насколько выросли цены на хлеб. Сейчас цены на хлеб где-то там плюс-минус, но где-то в районе 30 рублей за буханку.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 пользуясь незнанием рабов и отсутствием контроля рабов над прибавочной стоимостью, которую рабовладелец забирает себе. Промышленное производство выросло в 6 раз за последние 100 лет. Население выросло на 50 миллионов человек, то есть 50%. Смотрим. За образец взят индекс промышленного производства Российской империи 1887 года, то есть как раз перед Николаем II. Вот здесь взят за 100%. И посмотрите, насколько сильно выросло производство. Это какой год? Это здесь еще только 1913. Обратите внимание, еще говорят некоторые, особенно такие советско настроенные люди, что при Николае II жилось очень плохо. Может быть, жилось и плохо в каких-то моментах. Но согласитесь, темпы роста промышленности впечатляют. А вот покупательная способность рабочего в России в пересчете на потребление картофеля. Понимаю, что среди наших зрителей не все едят картофель, но почему бы не посмотреть и такой график. Здесь 2010 год, здесь... а здесь 1895, кажется. И вот смотрим график. Сколько можно было картофеля купить вот как раз перед революцией, самый пик. Потом смотрим. К войне сорокового года у нас уже самая низкая покупательная способность. А сейчас чуть-чуть выше, чем во время Второй мировой войны. И это при наших-то темпах производства. Скоро айфоны будем есть. А мы почему-то до сих пор голодаем. Восьмое. Для того, чтобы современные рабы не требовали своей доли прибыли, не требовали отдать заработанное их отцами, дедами, прадедами, прапрадедами и так далее является замалчивание фактов разграбления по карманам рабовладельцев ресурсов, которые были созданы многочисленными поколениями рабов на протяжении тысячелетней истории. Средство подавления сопротивления. Теперь перечислим средства, которые подавляют в рабах энергию сопротивления. А что такое энергия сопротивления? Это когда раб видит, что жизнь полная Г и хочет что-то поменять, но не знает как и ничего не понимает. И вот тут-то у власти наготове средства подавления энергии сопротивления. Первое. Этиловый спирт. Одурманивает раба, вносит в него ложное чувство счастья. Жестоким образом подавление энергии сопротивления превращает в тупого биоробота. Работа алкоголя, выходное забытие, работа и так до болезненной смерти. Да-да, именно болезненной. Думать раб перестает напрочь. Такая система была специальным образом навязана на оккупированной территории. Немецкие оккупанты Романовы обрусели и стали понижать употребление алкоголя. В Российской империи с 1860 года по 1917 года. Но пришли международные товарищи и не просто увеличили, но и превратили русичей в свиней с долей употребления больше 10 литров на человека. Процесс запустили в финальную стадию деградации, троцкист, хрущев. В итоге русские деградируют как умственно, так и физически. Причем сейчас уже далеко не 10, а по-моему 15, если не 17 литров на человека выходит, включая младенцев. Врать не буду, не помню точно, но посмотрите, товарищ Жданов, он много про это говорит. К тому же до революции большевиков Российская империя была одной из самых трезвых стран в мире. А после революции, чтобы народ оболванить, конечно, его спаивали. Вот и вся картина. И вот как росло потребление алкоголя в Российской империи, СССР и России на душу населения. Вот как раз здесь мы видим уже 16 литров на человека. Это где-то в районе 2007-2008 года. А здесь 1860 год. Где-то 4,5-5 литров. Потом упало, мы видим как раз... К 2020 году сухой закон, да? Там война не добухла, и вот постепенно стало расти-расти, и вот при товарищах Хрущеве в 60-х посмотрите, как выросла. А товарищ Данов вам еще расскажет, что он спрашивал, наводил справки и заметил прямую корреляцию роста потребления алкоголя на душу населения и роста так называемых... Центров, различных учреждений для детей с умственными развитиями и различными патологиями врожденными. Сейчас этих учреждений стало настолько много, что это государственная тайна. Если до определенного года он еще мог проследить, это была открытая информация, то дальше уже неизвестно. Но рост был вот чуть ли не по экспоненте. Ну вот как здесь, достаточно мощный. Второе. Сигареты. Также наркотик, также навязан товарищами для подавления местного населения, уменьшает продолжительность жизни, на пару с алкоголем сильно подрывает здоровье раба, для того, чтобы рабы не доживали до пенсионного возраста. А пенсия была вынуждена придумкой, потому что рабы, живущие в клоповниках, не могут кормить своих стариков. Самим ели на прокорм хватает. Также третье, нелегальные наркотики. После распада СССР, нам ввели средства наркоконтроля на продажу тяжелых наркотиков на подвластных территориях. Самые тупые рабы с удовольствием пробуют эту дрянь и умирают быстрее, немного помучившись. Это средство подавляет вообще все, не только энергию сопротивления, но и разум, и все остальное причем полностью. Ну помните поколение, кто в 80-х родился к 90-м, был достаточно взрослый, например, подростковый период, большинство из них умерли к сожалению, как раз от наркотиков и все, что с этим связано. 4. СМИ плюс кинематограф и телешоу, мощная смесь зомбирования, пытается предоставить замученным рабам шоу и зрелищ, обычно основанное на шутках, страхах и других пороках. Плюс активно промывает мозги рабам, программируя их на курение и употребление алкогольных напитков. В последнее время мощно внедряется употребление нелегальных наркотиков. Да тут легальных-то еще хватает. К тому же идет пропаганда матриархата и других форм извращений. Для того, чтобы полностью снизить нравственность и здоровье нации. Поинтересуйтесь на канале «Научи хорошему». Там много разборов кинематографа и телешоу. Пятое. Спортивные шоу, футбол, хоккей и прочее выплескивают вашу энергию и силы в гудок. Но это для того, чтобы как-то разнообразить жизнь раба. Ведь просто бухать тоже не всем интересно. Кому-то интересно с чипсами и пивком как раз посидеть за футбольным матчем, поболеть за любимый Спартак или другую команду. А когда проиграют в мировом чемпионате, болеть уже там за Германию или Бразилию. Шестое. новинка конца 20 века. Видеоигры. Да-да, и игры пожирают всю вашу волю, энергию и свободные после работы силы. В эту индустрию вбухиваются огромные средства, многие полностью утопают в заманчивых сетях видеоигр. Очень важный момент, седьмое, это религия. Различные религии, не надо думать, что только христианство, ислам и другие, аврамические, то есть еврейские религии, конфессии иудаизма, являются мощнейшим средством закабаления рабов. Все религии такие. Итог. Современные рабы вынуждены сами зарабатывать себе на маленькие коробочки – которых живут, сами должны себя кормить, сами должны ходить, получать навыки. Но это в их жизни особо ничего не изменит. Все сливки получают те главные товарищи-рабовладельцы. Иначе объясните мне, почему грузчик в магазине зарабатывает столько же, сколько инженер в ней который должен учиться на свое рабство в 15 лет. А то и больше. Он хоть может еще кому-то что-то налево разгрузить. А что же делать? Вот здесь автор предлагает вот такие выходы из ситуации. Первое. Исключите из жизни телевизор, просмотр спорта, современную музыку, религию, алкоголь, сигареты, наркотики. Может быть не со всеми пунктами я соглашусь, потому что статью я еще полностью не читал, но в целом неплохие советы. Все пропускайте через свой фильтр восприятия. Не верьте никому на слово, проверяйте все сами. Второе. Ищите команду единомышленников, которые готовы с вами лезть на амбразуру. Разрабатывайте план, чем будет заниматься ваша команда. Идеальным планом было бы постройка жилья за городом, себестоимость строительства, копеечная по сравнению с холопами в городе. Стройте общинный дом со спортзалом, либо организуйте какое-нибудь предприятие. Лучше всего начинать с энергии, потому что это основа любого бизнеса. Купите ветряк, газовую электроустановку, угольную электроустановку, в конце концов тупо печку в избе сделайте, сократите издержки в зависимости от государства, для того, чтобы оно не могло вами манипулировать. Причем все это можно сделать на законных основаниях. С этим пунктом я вполне согласен. Дальше. Помогайте внутри сообщества деньгами без лишних процентов. Желательно скидывайтесь на общую цель. Доли делите равномерно вложенному. Сейчас в законе проблем с этим нет. Обеспечьте внутри команды потребительскую независимость, либо собственным хозяйством за городом, либо запасами продовольствия на 2-3 года. Вообще надо бы на 7 лет. Кстати, по поводу правового поля, как все это организовать, поинтересуйтесь, что такое потребительское общество. И там вот как раз долевое вхождение, и вот как раз в зависимости от того, сколько ты вложился, столько ты можешь получить. И потребительское общество, если я даже правильно помню, не платит налогов. Хотя могу что-то сейчас перепутать. Но такое возможно делать. Дальше. Живите для себя, а не для международного господина. Третий пункт. Если вы поняли, что прикрыв пункт первый, у вас появилась куча свободного времени, организуйте со своей командой кружок физической подготовки. И будьте друг за друга горой во всех смыслах. Участвуйте в разборках по жизни, как с другими рабами, так и с государством сообща, и вы поймете, как сильны вы будете вместе. И как ничтожды поодиночке. Тут имеется в виду, конечно, не мордобой, а, например, борьба за свои права в рамках законодательства. Четвертое. Если с командой проблемы, и если у вас есть в городе клоповник, сдайте его другим рабам. Пусть мучается ради очередной бутылочки отравы. Ну, имеется в виду квартиры. Купите заброшенную избу в деревне, восстановите хозяйство на копейки, получаемые от городского клоповника. Ищите единомышленников, организуйте дело. Ищите пути сопротивления, теперь у вас куча энергии, если вы выполнили пункт первый. В мире, где все рабы, легко хакнуть систему, но нужно сломать шаблоны, навязанные через средства массового зомбирования, или еще как называют смрад, средства массовой агитации, рекламы и дезинформации, Они а СМИ. Это далеко не СМИ. Возможно, у вас будет свой красивый выход из рабского положения, но... Рабовладельцы не спят и все возможные способы халтуры стараются закрывать. Вам будут постоянно мешать жить законами. Это нормально. И запомните, ищите проверенную команду. В этой команде все должны понимать первый пункт. Иначе на такого человека нельзя положиться, он вас тупо кинет. И если хотите хакать систему по жесткому, читайте все труды шлахтера. Он описывает, как это делают горцы. Вот такая статья, здесь указан источник. Неплохая статья, неплохие советы, несколько эмоционально, конечно. Но в целом, если по примерно такому принципу делать, можно вполне нормально начать жить. Ну, понятное дело, из города надо валить на землю, и желательно не одному, а 5-10 семей. Это было бы вообще хорошо. Ну, или хотя бы несколько человек, чтобы жить сообще. А сейчас деревни, я смотрю, в заброшенных таких деревнях, где, откуда люди уезжают, особо работы нету, то можно вообще найти дом с участком 15-20 соток там за 30 тысяч рублей, за 100 тысяч рублей в конце-то концов. На этот участок можно купить или два таких участка, и даже на одном участке, например, построить несколько домов, или один большой дом там, на несколько семей, допустим, с отдельными даже входами. Ну, как многоквартирный дом своего рода. А на соседнем участке, например, выращивать какие-то продукты. А если это село, то земли идут ЛПХ, то есть личное подсобное хозяйство. А под личное подсобное хозяйство всегда также можно получить землю прямо вот здесь, в границах села, прямо совсем рядом, земли сельхозназначения. Где вы, а там уже, знаете, на гектары могут идти цифры. И там уже большим огородничеством заниматься, то есть и на прокорм вам хватит. А денежку зарабатывать можно на том же ютюбе. Если кому интересно, позже в каких-то роликах расскажу, как это можно делать. Вполне неплохие деньги даже по городским меркам. А если чуть-чуть постараться, то даже по московским меркам. Я уж не говорю про деревню. Единственное, конечно, надо будет сделать интернет. Но сейчас даже в деревнях, даже в глухих деревнях, бывает, можно проложить вполне неплохой интернет. Знаю по себе. Ну, на этом обзор статьи заканчиваю. Если информация вам оказалась полезной или интересной, то поделитесь этим роликом с друзьями. И помните, никому не верьте на слово, проверяйте все сами. На этом сегодня все, пока.